Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия. Я Вика. Сегодня у нас обзорчик от Кучинели. новинки. Я все их поскачивала, вот и собрала в такой вот в такое видео коротенькое, не ну, совсем коротенькое. Ну, в общем, сейчас я вам расскажу про свое мнение, что мне нравится, что я планирую новинок много мнение такое расходящееся разное сейчас первый вот этот вот жилет и кардиганчик он такой узор интересный, но конечно же мы его вязать не будем потому что он сложный я просто как идею, видите, как двоечка такая я его все-таки в этот обзор внесла, да, добавила вот, и такой вот джемперочек, все это одним узором, такой вот сложный, оранистый. Ну, если, конечно, разобраться, не очень-то и сложный, но меленько-меленько связано. Я такое не люблю, вы знаете, я люблю быстро. Ну, этот джемперочек, кстати, он уже был вот, в предыдущем моем обзоре, этот я планирую, если найду пряжу подходящую, то я, конечно, его планирую вязать. А вот эти вот несколько моделей это, по-моему, из старых коллекций. Вот это вот этот, кстати, узор, девчонки, там еще будет кардиган, я его уже как-то как-то сделала. То есть у меня уже есть образцы, я его пробовала вязать. Я его рассматривала под микроскопом. На самом деле жилет простой, вот за счет узора. Вот сейчас ушел он, но ну, он сейчас придет в виде кардигана. Но этот узор и этот жилет, который я его буду вязать. Вот, вот этот вот интересный с капюшончиком, это как идея. Ну, можно саму модель взять, да? Тоже она простая ну просто заменить узор да. а саму форму, сам крой можно взять вот этот кардиган, девчонки, вот посмотрите на него я уже на Алиэкспресс заказала пряжу, не знаю что придет, пока, пока она мне не пришла, вернее она мне пришла но я ее еще не видела она пришла в Украину, потому что я скоро буду ехать к маме вот. И я заказала туда, чтобы не получилось так, что я его заказала сюда, а сама уехала Поэтому эта пряжа уже у меня в Украине Вот эта серия опера, красивый очень узор, понятное дело Возможно, будем заморачиваться, возможно, и не будем Не знаю, пока еще я не знаю Я пока еще укладываю в голове, пока у меня еще вот, точно однозначно две вот эти вещи и вот э, не успеваю говорить за этими моделями. Вот смотрите, э, тоже кучинели у него, я так понимаю, много всякой пряжи насобиралась, и ему нужно избавиться от остатка, только как нам. Интересно, идея интересна. Вот это я обдумаю. Там еще дальше будут такие джемпера, и я буду над этим думать. Этот джемперочек очень простой. И очень такой симпатичный полосы с паетками и полосы простые. Вот смотрите, этот возможно я свяжу, мне он нравится. Вот правда он мне нравится. И я уже знаю, из какой пряжи и паетки у меня остались. И скорее всего этот джемпер я буду вязать, девчонки. Это так у меня 50 на 50 -то модель. Вот теперь у нас понча. Понча понча Смотрите, какое красивое ну вязать его я и не буду. Вот. Ну, тут, тут, тут за счет пряжи, да, вот эта пряжа использована в нескольких моделях, не знаю, видите, что это, как это у них, пока я еще не поняла, девчонки. Я в прошлом обзоре был там кардиган из этой пряжи, не знаю я пока. Вот, ну, интересно, там сделан воротник стойка вот, вот кстати, еще джимперок. И этот очень интересен тем, что он цельновязанный. Смотрите, рукава цельновязанные. Вот этот вот я, если и горловина, смотрите, какая интересная цельновязанная. Вот этот я, возможно, тоже свяжу. Я посмотрю свои остатки. Вот, и... Думаю, что этот я свяжу, возможно, он не так будет выглядеть, но сам сама Сан-Фасон, вот эта цель навязан. Вот джемпер, кстати, из той пряжи, которую я чего-то не поняла. Кстати, он у меня, по-моему, в прошлом обзоре был. А, ну да ладно, вот, а тот цельновязанный, вот я думаю, его все-таки нужно связать, он за счет того, что использовать остатки пряжи и за счет того, что он цельновязанный, я думаю, он будет довольно-таки симпатичным и интересным, да? вот эта жилеточка меня очень привлекла, девчонки очень такая узор там, ромбы и, и с поетками, да вроде бы как и не сезон но так как она из махера, видите, связана. И там сейчас будет лук. Вот смотрите, как подобран лук. Очень-очень мне понравилось вот этот вот образ с этой жилеточкой, с рубашечкой. Смотрите. Именно коротенькая. Очень симпатично. Очень много жакарда у него в этой коллекции. Возможно, я не все модели оставила. Ну, как бы потому что нам, ну, я оставляла те модели для обзора, те, которые мы будем потенциально вязать. Вот. Вот интересный. Тоже не могу понять, из чего. Сейчас он дальше еще будет. Вот, кстати, кардиган. Видите, у меня какой-то бардак в этом всем. Но это тот кардиган, который узор... Вот жилетка была в начале, Узор я уже... Уже есть образцы у меня. Я под микроскопом его рассматривала. Вот он классный. У меня, конечно, не получился на 100% этот узор, но эффект тот же, по большому счету. А вот кардиганчик тоже из, до... из остатков, все из все те... из той же серии, как этот джембер, да? Ну, кардиганчик я не буду, а вот этот вот джемперочек, я думаю, что все-таки я свяжу, девчонки. Очень уж мне понравилось вот это. Сама конструкция. Вот, вот второй раз этот кардиган. Скорее всего, из махера с капюшоном. Узор мы этот уже вязали, кстати. И за счет махера, видите, он в, в нескольких изделиях использует этот узор. Но э, разная пряжа, и ну, вещь получается другая. Такой, возможно, я свяжу из махера. Вот. И он похож на тот, который я уже вязала, но узор другой. Вот это тот узор, который вначале был джемберочек черный, да, с три четверти рукавом. Нет, это другой узор, девчонки. Нет, нет, нет. Там не такие ромбы. Он похож, но он другой. Не знаю, будем ли мы с ним заморачиваться, либо не будем. Скорее всего, что нет. Я сейчас просто говорю свои мысли, что я, как бы, что бы я сделала, что бы я не делала. Ну, а модели представляю вам. Джемпер универсальный, я бы сказала, что очень такой классный, такой бы нужен вот каждой женщине. Здесь я разберу узор. Вязать я его, скорее всего, не буду, а вот узор разберу. Вот там такие ажурные полосочки и очень такой, то есть в гардеробе такой должен быть. По моему мнению, девчонки. Вот интересная вещь. У Кучинели появилась поясная сумка, буклированная пряжа, орнамент. Интересно, да? Я когда-то крючком эту сумку вязала. Ну и здесь в обзор я ее поставила как как идею, да. Вот. Хотя интересно было бы сделать такую вещь. Ну, там надо совмещать и шитье, и, и молния, это не так просто. Шапка. Я думала, что это шляпка, да? А она не, не совсем шляпка из все Кстати, и Шанель, и Кучинели все что-то Ударились в эту буклированную пряжу. Ну, вот я ее заказала полтора килограмма экспресс, Будем вязать. Вот понча в клетку. У Шанель тоже в клетку. Там кардиганы из буклированной пряжи. Что-то я сделаю. Я еще закажу. Я посмотрю, приеду в Украину. Я пощупаю эту пряжу. Свяжу образец. Если она хорошая. Я, кстати, нашла по хорошей цене. У хорошего продавца. Вот, мне очень понравилось. Я не могу сказать на процентов, но если она мне понравится еще вязки в образце, я обязательно закажу другие э, цвета и что-то сделаем в клетку. Еще кучинели у нас. Внимание, шлемики и вот эти чулок на голову, которые я не люблю, я люблю капюшонный объемный, хотя вот эта вот модель, она более практична, потому что не забывает. Вот я подсмотрел наши мастер-классы. И еще даже, даже ушанка у или девчонки, это я просто оставила посмеяться. Это то, что мы уже вязали, и есть у меня эта ушанка на канале, и именно резинкой 2 на 2 и, и все, все есть Вот и варежки Варежки очень симпатичные Вот детали там дают как бы изюминку Их тоже можно сделать Ну и в принципе все, девчонки Я с вами прощаюсь Пока-пока